Но если у нас общей цели нет, мы ее не осознаем, мы выбрали неосознанно, мы в принципе влетели в эти отношения неосознанно, есть иллюзия, что все должно само собой работать, мы не концентрируемся на том, чтобы выбирать каким-то образом те способы, те речевые обороты, то свое поведение, которое будет на пути, то тогда провал он очень с большой вероятностью случится. Почему так? Да потому что, если мы даже возьмем метафорически, там, самое простое, вырастить растение какое-то, любое, но при этом мы не поставим цель, мы не узнаем, как это растение растет, мы не будем за ним ухаживать, оно у нас просто погибнет. То же самое происходит и с нашими отношениями. Отношения это гораздо больше, чем просто какое-то растение. Правильно? Кстати, Лилия, слушая вас, мне сразу пришло на ум, знаю несколько таких пар, в которых один из партнеров обладел, начал обладать навыком осознанности, uh -huh. и второй не смог подтянуться, и пары пораспадались. Такое тоже бывает. И я даже не знаю, к сожалению, это или к счастью. Я бы даже больше сказала, что это к счастью, потому что, когда люди находятся на разном уровне развития, это самообман жить друг с другом. Действительно, люди не слышат друг друга, не понимают им в разные стороны. То есть если представить себе партнера как попутчика, какую часть своей жизни, вообще предназначение каждого из нас прожить полноценно и ярко свою жизнь. То есть действительно реализовать свой потенциал, максимально раскрыть свой потенциал, пройти свои жизненные уроки. А отношения очень классная штука, которые помогают нам реализовать там детей, воплотить раскрыть свой потенциал ярче, потому что мы зеркально отражаемся в другом человеке, научиться каким-то навыкам и пройти какой-то путь, скажем так, более ярко, более интересно, более успешно. Но представьте себе, что вы идете куда-то вперед, вы развиваетесь, эволюционируете, у нас есть определенные этапы эволюции, которые мы проходим, определенные этапы, когда мы... Идем по пути взросления психологического, потом по пути сотворения, становимся творцом. То есть у нас такой длинный эволюционный путь, который, в принципе, изучен уже психологами. И вот вы идете по пути эволюции, а у вас сзади висит муж на ноге да, и тянет назад. Вы говорите, мне туда, я хочу развиваться, я хочу взрослеть, я хочу познавать мир. Он говорит, нет, сиди дома, зачем тебе это нужно, будем вместе не знаю, страдать, выпивать, есть, смотреть телевизор. И если тот, кто пытается развиваться, осознает, что вот человек, который висит на ноге, он действительно разрушает жизнь, то в этом случае лучше уйти, чем этого человека пытаться менять. Потому что свободу воли у нас никто не отменял. И очень многие женщины именно в нашей стране, почему тема созависимости часто поднимается тоже во всех наших эфирах, да, и книгу я на эту тему написала «Путь от боли к любви». Вот у нас многие люди думают, что они должны спасти того человека, который развиваться не хочет, заставить его, убедить, подтянуть, каким-то образом там каждый раз ему помогать. В большинстве случаев это утопия. Потому что если человек хочет развиваться, он будет искать способы, и вы тогда сможете помочь. То есть он будет задавать вопросы, он будет стремиться, он будет стараться идти в ногу, он будет сам искать какие-то способы, может быть, отличные от вас. А если он, например, вообще ни в какую не хочет, а вы развиваетесь, то помощь ему будет сливом вашей жизненной энергии. Вместо того, чтобы жить свою жизнь, вы будете проживать жизнь другого человека. И тоже здесь как раз навык осознанности помогает осознать, а по пути ли нам. Потому что, возможно, этому человеку с кем-то по пути, с кем-то он на одном уровне развития находится, с кем-то у него будут похожие цели, с кем-то они будут идти в одну сторону. И схватиться, просто держаться, потому что мы когда-то поженились, и я теперь за него ответственность несу, потому что я его приручила. Это такая бессмысленная история. Тоже нужно уметь сходиться, расставаться, тогда, когда в этом нет смысла. Пара, по сути, должна помогать друг другу развиваться, если этого не происходит, эти отношения действительно смысла не имеют.